Сочи – современный город. Его архитектурный облик постоянно обновляется под стать новейшим тенденциям. Представляем вашему вниманию жилой комплекс с уникальной эко «Элизиум Сити». Это единственный проект в Сочи, где реализованы инновационные технологии в строительстве. Независимая солнечная станция и система сбора дождевой воды в каждом доме. Наш подсолнух – единственная в России фотоэлектрическая система в виде цветка с поворотным механизмом слежения за солнцем. Для жителей Elysium City это независимость от перебоев электричества и экономия по оплате расходов ЖКХ до 70%. Удачное местоположение в сердце Сочи и у. Удобная транспортная доступность особо нравится гостям города. Узнайте планировки и цены Elysium City по ссылке под этим видео или на сайте elysiumcity.ru. Остались вопросы? Звоните!